Холлергарды век недолг, и потому так сладок он. Как красиво скакал по полю с ромашками Костолевский, как хороша была! Эва Шикульска, мадемуазель Пулин, Иван Аненков, декабрист и Мадиска Полин Гебель. Кто из них самурай? Я думаю, что оба прекрасны, но до правозащиты здесь еще далеко. Нас интересует другой случай, хотя начало истории такой же. Ну как в кино? Кстати, смотрите правильное кино, подписывайтесь на канал Мир. Отец Марии, декабрист, ротмистр кутила из богатой вельможной семьи Василий Ивашев, был осужден за участие в тайном обществе и умысли в царе убийстве на 20 лет в каторге. Мать Марии, куда деваться? Прекрасная француженка Камилла Ле Дантю. Она едет за ним в Сибирь. Они там женятся, у них рождаются трое детей. Но Камила вскоре умирает и спустя год, день в день, за ней на небеса отправляется Василий Ивашев. Дочь Василия и Камилы, та самая Мария, наша героиня, станет первой русской феминисткой. Однажды в жизни Марии Ивашевой появляется молодой, богатый либерал Трубников, который пленил ее цитатами из Герцена. И вот Мария уже Трубникова Блистает в Петербурге, умна, образована и, что называется, общественно активна. У нее свой светский салон, где собираются и аристократы, и отчаянные радикалы. Мария умеет всех выслушать и, пардон, найти консенсус, за что она получает прозвище Крейберг по фамилии знаменитого украсителя тигров. Но ей, как лидеру мнений, этого мало, и Мария Трубникова создает Кружок состоятельных дам. И они решают перекроить жизнь. Тем более, что средства позволяют. Но сначала они перекраивают свои платья. И начинают носить брюки. Коротко стригутся. В 1860 году, это еще крепостное право не отменили. Вместе со своими соратницами Трубникова открывает благотворительное Общество дешевых квартир и других пособий, нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Для женщин, брошенных мужьями, ну и для вдов. При обществе появились мастерские, магазин, школа для взрослых женщин, общежитие для неимущих. Там было и паровое топление, и общественные кухни, и прачечные. А теперь о главном. Мария Трубникова поставила цель Научить женщин зарабатывать себе на жизнь. Это сейчас мы все умеем и получше некоторых. Но так было не всегда. Трубникова создает профессиональное переводческое бюро, где и сама работает. Потом издательство. Между прочим, происхождение видов Дарвина впервые в России было напечатано именно там. Она была убеждена, что знание – сила, и добилась открытия в Петербурге высших женских курсов. Курсы запрещали или разрешали только для лекций, и чтобы мужчины тоже были. Но в конце концов, в 1878 году она открывает настоящую женскую высшую школу, знаменитые Бестужевские курсы. Это уже официальное правительственное учреждение. На них сразу записалось 800 женщин, четыре года обучения. Давали историко-филологическое, естественно-научное и математическое образование. В общем, Марья Васильевна, Марья Васильевна Трубникова молодец! А вот личная жизнь не сложилась, как обычно. Муж, бывший либерал, оказался тираном, да к тому же промотал все состояние жены. Марья Васильевна развелась. Стала жить самостоятельно с четырьмя дочками. Ну, зарабатывать она уже умела и их учила. Дружила с революционерами, но не одобряла террор. Недаром же Дарвина издавала. Хотела не революции, а эволюции. А ее дочери стали революционерками, причем радикальными. Их сотоварищи, народы вольцы, бросили бомбу в карету императора Александра II. Важно заметить, что император, реформатор, дружил с Марией Васильевной. Этот теракт ее потряс настолько, что она слегла и уже не оправилась. Мария Трубникова умерла в сумасшедшем доме. Дитя французской революции. И русского декабриста. Первая феминистская империя ныне забыта, но дело ее живет, точнее пытается выживать. Спасибо вам, девочки.